Приятного просмотра. Все началось. Да? Ну давай смотреть. Походу не заполнил. А, нет, по заполнил. 178%. Нормально. Так, за вчерашний день давай посмотрим. Заполнил ли он? Заполнил ли он да, за вчерашний. день? Поставь дней? меньше же прошло. Десятый. Десятый. Значит, 10 дней ставь. Ох, опасно, ох, опасно это. Ну, ну, меньше с тобой. Смотри, в таком же темпе двигаемся, да, пока. А, по марту запланировано, в общем, три пятьсот прибыли, а миллион, ой выручки на три с половиной на миллион сделано, восемьдесят девять процентов. Это такое? Это такое ну, по факту 26 если таким же темпами двигаться, будет 81 Средний чек, смотри, какой. Что-то аномалии какие-то тут происходят. Это, смотри, тут 32%, блин. И причем это как бы, ну, это реально столько. А вот, ты значит. Ну ты же я... материал какой-то там убирал, по-моему, нет? Не, я посмотрел, это не то. Он из другого берет, из другого отчета данные, они корректные. Я вот даже не знаю, что делать, перепроверять теперь каждый день, что ли, посмотреть в марте. Чтобы там не было лишних списаний. Ну смотри, у тебя чек какого-то вырос очень сильно, ну типа. Да. А, надо, а он 39. Аномально. Смотри, а, вон здесь 49 тысяч. Да. Вообще прям, ну типа два с половиной раза. Реал просто. Unreal. Ну смотри, если мы возьмем сейчас, вот, давай-ка перепроверим сейчас все. Максима. И... Ну да, он везде он пишет. А, это подожди, это февраль. Ну да, он пишет. А, вот, смотри, вон косяк где. Конечно. Чек? Вон, с 6 числа по 10 не заполнены чеки. Ничего, вообще, что ли, Видишь, сразок отлично. Оторвешься от него. Поменяли алгоритм. И все, у него бой сразу. Закрашили, блядь. <связь> ну Мы напишем, где вчерашний день. Не, он еще не заполнил. Его. У меня там сейчас делают другие вещи, ну то есть немножко. Сейчас у нас чуть -то тормаживает заполнение, она сейчас нечетко идет до 11, в связи с передачей, ну, короче, есть определенные моменты, с которыми работаем, ну, вот, получается, что здесь некорректная вот эта история, то есть, вот сюда нельзя смотреть. На чеки, на выручку можем смотреть и на себестоимость. На выручку, на себестоимость, вот это меня беспокоит очень, и я прям а. не нашел, ну, то есть, я нашел, что, ну, типа, как это сказать, ну, давай сейчас даже перепроверим, не знаю, надо это делать сейчас с тобой или не надо. Ну, мы вчера перепроверяли, в принципе, оно там было плюс-минус туда, да. Поэтому, ну, надо смотреть каждый день. За... С тобой, у тебя по себестоимости материала, которые с инвентаризацией были списаны, ты их они убрал? Не учитываю, они здесь не учитываются. Я говорю, он в другом отчете это смотрит, который корректно показывает списание по процедурам. Mm -hmm, я понял, окей. Okay. Вот. Вот. Ну, что можно отметить здесь? Можно отметить положительную тенденцию по движения по плану. Вот. Что можно отметить? Можно отметить, что у нас розница проседает. Ну, да. Вот. Причем так, значительно. Смотрим тогда. И можно отметить, что в основном тянет врач, получается. И даже... Ну, да. Но врач, видишь, вот эти 10% себестоимости, которые 12 даже, они могут как бы ну, сограть нашу прибыль. Конечно. Ну типа 12 от миллиона это уже 120. Конечно. Они да. уже на миллион торговали, а нам надо 2700, чтобы это получается минус 360 будет от плана. Здесь вот вопрос, понимаешь, как бы. То есть тут как бы вещь такая двоякая. С одной стороны, может быть, ошибка закралась, и я ее найду, да, эту ошибку, и тогда себестоимость уменьшится. Либо, может быть, другая картина, которая мне не очень нравится но тоже возможно вполне возможно что я же вывел этого старшего администратора да no. правда убрал уже вчера но не суть и она у меня начала именно заниматься себестоимостью то есть корректным списанием может быть такое что вот эта вот предыдущая себестоимость была некорректна, а это а это как бы похоже на правду если это так то я расстроюсь очень сильно ну, давай узнаем точно, если это так, то будешь расстраиваться, если нет, то ну как бы что-то будем. это задним числом поза февраль. Ну ты возьми этот группу Ну, ты про прозондировать. Ну, типа, посмотреть каждую каждую. Март, смотреть что там было списано. Ну, по себестоимости, у тебя есть же цена, ты можешь сравнить с поставщиками, да и все. Да, да, да, да, Как бы тут нехитрое действие. У тебя в excel же это выгружается, отгруженный товар, и по какой цене, и сверь его с прайсом поставщиков, да и все. Нет, это понятно, что отгружен товар и так далее. То есть вполне возможно, что технологические карты не везде списывали себестоимость, понимаешь? Возможно, поставщики цены подняли, у тебя все обновилось, цена даже на тот товар, который ты до этого покупал. Ну, короче, до хрена вариантов, ты просто сравни, да и все, чтобы мы не гадали. Получается, здесь что нужно сделать, да? То есть вот если вот так вот сюда записывать, записывать, выгрузить этот, с января по этот. И посравнить... Сравнить цены закупа по... Цена закуп... закупа. Сравнить цены закупа и посмотреть цены по всем процедурам. С января по текущий день. Ну, чтобы мы точно были уверены. А корректность себестоимости? Да, с января только прям, ну, с 1 января. Нет, зачем с 1 января-то? За март месяц посмотреть, хотя бы. Нет, так мы в прошлом узнаем, да, да, нет, нет. Я, давай сначала март посмотрю. Может, я найду ошибку, и все, и станет как бы будет за двадцатку заходить. А как бы а если не найду ошибку, то туда пойду уже февраль-январь смотреть. Ну ладно. Ну главное, чтобы я тебя потом спросил: там за январь все четко, а февраль все четко. Ты говоришь, да, да, да, все нормально. Ну, чтобы ты мне ну, как бы ответил так. Ес. Yes. Как это? Ес, это КСС. <смех> что дальше делаем? Ну что типа перерасхода нету по этим по бюджетированию по твоему там по постоянным затратам? Что значит? Ну что ты тратишь столько, столько нужно? Я не занимался еще этим бюджетом вообще, то есть я смотрел, у меня что то неделя такая пошла бы там туда-сюда надо там одно, второе, у меня там на работу остается 4 часа максимум в день. А у управляющий везет? А? Управляющий везет? Я же уволил ее вчера. Она вчера, ну, оказалось. Ну вот, эти... <смех> ну как бы месяца, два, три тогда уже будет на управляющего. Да, да, да, сейчас заново заходить. Но в... ну, у меня сейчас вообще корректировка произошла. То есть я сейчас ну, немножко другую перестановочку решил сделать. Сейчас посмотреть, как это будет. То есть мы управляющего ищем, но в таком как бы фоновом режиме. Но не делаем это типа на форсе. Вот. Оставим да. админ который у меня админом был поздно. Ну, Нормально админом работает, и она как бы очень хорошо шарит хост части вот во всякой. Ну типа там как закупить товар, как подешевле его купить там. А, управляющего хочешь делать? Не, я хочу из нее старшего, ну не старшего админа сделать, а сделать админа, админа хозяйственника. Ну короче, у меня будет на ресепшене два администратора находиться, да? Один mm. у меня работает 5 два, а два других работают 22 2 Вот те, которые 22 2 работают, они работают над тремя вещами всего. Это клиенты, хоста и касса. Да? А тот, который работает 5.2, он работает над заказом ТМЦ, над э, заказом всех хостчастей, над их учетом, над учетом себестоимости, над э, перепроверкой за... Э, а ду... можешь, Серега, это... извини, что перебил, открыть функционал управляющего? Ты, ну как бы какие-то штуки там выделил, получается, на администратора, хочешь на старшего передать пока? Ну, да, она как бы старше, но это не, не старший все-таки, потому что старше он будет спрашивать с людей, да? Хотя она бы потянула на старшего, потому что она, знаешь, такая как бы не не дружит ни с кем ну, там внутри. То есть это как бы нормальная история. Ну Но вот смотри, да, вот если из управляющего брать, так функционал обеспечить, так это не то, э, не то. Ну вот это, вот это делать. Видели каким там зеленым? Типа вот это делать, вот это делать. Вот это кстати тоже делать. Вот это делать. Это ты уже передаешь. Получается. Это вот я сейчас. Ну как я сейчас выведу человека и буду передавать, да. Угу. Вот это делать. вот это короче товара открытия стандарт ну, вот, типа вот это типа вот это ну и там еще будет какой-то какой-то будет еще хозяйственный функционал ну типа там знаешь такие там задачи как э, там, прибраться надо мне в медкартах то есть это такие знаешь как бы незавершенки больше мои то есть не а, функционал какие-то разовые а ну, какие-то да, какие истории еще будут Сейчас подожди, пожалуйста. Алло, Уэлла, могу тебе перезвонить? Сколько разговаривал? Угу, да, да. алло, алло. алло. Угу. Ну вот, вот такие вот вещи и передам Это Раз, два, три, четыре, пять, вот шесть штук вот отсюда. Угу. И, ну и, соответственно, она еще подстраховывает этих админов. Ну, в плане там того, что если там какой-то аврал, да, то там, хостес там где-то, да, помочь, ответить, звонок, там, ну и так далее. То есть вот таким образом сейчас планирую. И поэтому у меня сейчас есть один администратор, да. А, кстати, одного же я уволил вот из этих, из вот этой пары Вита Оксана, да, которую хотел выводить. Оксану да. уволил, потому что она, ну, не вывозила админскую работу. Уволил я, кстати, менеджера, который у меня сидел на ну, вот этих вот ты говорил типа оставь пускай она типа там звонит mm -hmm. есть, вообще какой звонить ну как бы знаешь она уже почувствовала но все равно же это чувствуется да что там как бы настроение так скажем и уже там сидела чисто на окладе там, на своем, типа, званивал, а, да. я человек схем... я человек схема я ничего не чувствую обычно а? я человек схема я обычно ничего не чувствую что? а алло, алло. Видишь, раз пропал. Уровень связи. О, алло, Положи телефон на подоконник куда-нибудь. иди нарисовал. Савика там. Я один, да? Замену Ты... готовишь. О. О. <смех> Серега, положи телефон куда-нибудь на подоконник. У тебя, короче, ну, картинка пропадает. Ну да, тут 4G, короче. Не ЛТЕ нифига. Слушай, Коль. Давай, давай я тебе сейчас это, на телефон, может, позвоню с машины, мы там договорим. Но хотя, в принципе, что, понятно, что нужно сделать, то есть задачи у нас там двигаются сейчас в нужном русле. Это видно вот отсюда, да, отсюда это видно. В принципе, мы как бы в сторону двигаемся. Потом понятно, что нужно сейчас решать вот эту вот задачу, типа, что это такое, типа, это прям вообще трешак, да? Ну, себестоимость, ну, вот. в принципе, 89 от плана это нормально, как бы ничего такого. Да, вот, да. были. И по себестоимости только вопрос. И а, да. по управляющему, чтобы там основной функционал же на тебе, ну, как на управляющем, получается, ее по-любому да. надо да. останавливать и усиливать. И все. Да. да, да. Ну сейчас я передам, получается, хазуху все. пока сам усиливаю, ну, то есть сам прописываю все вот эти вот регламенты по работе с клиентами, ну то есть сам пишу. Yeah. Вот. И параллельно ищу управляющего, у которого был подобный опыт, то есть опыт именно влияния на выручку, на план. И как-то, ну, Таких мало, а? я могу сказать. На таких вот, которые конкретно придут тебе, вот на эти все инструменты смогут зайти и ими управлять, таких мало. Поэтому ты как бы, ну, прогоняй воронку, в общем. Видишь, она поработала, сколько она у тебя времени забрала, получается, две недели. Ну да, да, две недели. Вот. Ну да, видишь, как Ты там месяц, иди полчаса, Смотри, в связи с тем, а? с тем то, что с первой так обожглись, что заплатили просто за трудочасы, как говорится, да, то здесь же я платил за задачи, и поэтому, ну, я там за две недели там 7 тысяч рублей заплатил просто по факту выполненных задач. Нет, даже если человек подойдет, я тебе к тому, что два, там, ну, полтора, два, три, может, месяца ты будешь его выводить током. Даже если он подойдет, то есть, ну, как бы... То, что там 10 тысяч потерял, это как бы вообще похрен, но у нас человек, ну, как бы не выйдет. И если в мае хочешь куда-то там отдохнуть, сгонять, как бы, то, ну, скорее всего, там может не получиться, короче, вот так. Ну, ну, может и на... не получиться, да. Там, не, не суть, там на мае месяц жизнь не заканчивается. Ну, согласен, согласен. Но хотелось бы, вот, уже как бы передать, там же поинтереснее бы было что-нибудь еще было с тобой. Открыли, замутили, там, не знаю, ну, убили в я же могу, как бы, там быть дистанционным управляющим по, по, по идее, так-то. Желательно, чтобы ответственный управляющий был, и он понимал вот эту вот схему, которую мы здесь ну, сделали. Ну да. Ну давай сейчас смотри. Сейчас задача-то какая: вывести администратора нормально вести в работу, регламентно. Да, вывести управляющего и врачами надо еще вывести. Ну, ну и по себестоимости было... разобраться, если это реально такая себестоимость, ну как бы жопа полная. Ну, то есть Перед нам в фил... вырубки больше надо, ну, да. не в два, там а в полтора пускай даже будет, чтобы то же самое заработать. Да, и себестоимость это будет корректная, то надо будет фин-модель пересматривать, да. Полностью, и все планы пересматривать полностью. Ну да. Ну давай, как бы забегать вперед ну, не пор, не было, да. Чтобы себестоимость там ошибка какая-нибудь была лучше. Да, да. Ну и Макса контролили, чтобы мы к созвоном ну, имели достоверную статистику, да, чтобы у нас день, ну хотя бы 11 чтобы число было и по чекам было все четко, потому что мы сейчас только с тобой выручку и себестоимость посмотрели, себестоимости не уверен но выручка уверенность, потому что там все сходится, ну все кассы. Ну все, ок, хорошо. Давайте, да. ладно, гонять, давайте тогда следующую пятницу точно, да, получается. Мы... Да, да, я уже здесь на месте. Uh -huh. Uh -huh. Ты когда возвращаешься? -то? Я в воскресенье вечером приеду. А, ну, все, ну, тогда. Все, давай, Коля, ага. Все, свете. давай, слева тебя слетать. Подписывайтесь на да. меня в Инстаграме. Хорошо, обязательно. Колокольчик ставьте. Колокольчик. И в Ютубе тоже там колокольчики ставьте. На этом видео, друзья. Все, давай, пока-пока.